Прежде всего, хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Надеюсь, что в дальнейшем мои видео будут полезными для вас. Но сейчас мы будем приступать к прогнозам на период с 21 ноября по 14 декабря. Именно в этот период Венера будет двигаться по знаку Зодиака Скорпион. Скорпион для вас является противоположным знаком, знаком партнерства. Поэтому, если вашим окружении есть скорпионы, то у вас с ними будет очень много интересных дел. Как известно, скорпион отвечает за такие сферы, как секс, страсть, власть над партнером. И в этом плане, конечно, вам эмоций будет в ближайшем периоде предостаточно. Но сейчас посмотрим, с каким настроением вы будете вступать в данный период. Обратите внимание на оппозицию от Венеры к Урану, которая находится в вашем первом доме. Здесь же у вас находится и Лилит, точка искушения, которая будет находиться в вашем знаке до середины лета. Можно с уверенностью сказать, что многие из вас будут ну, буквально озабочены своей финансовой сферой. Для вас будет очень важно, ну и не только финансовый, поскольку важно, связан в принципе с любым, с любым достатком, с, со всем, что для вас дорого, с любыми земными удовольствиями, все, что не чуждо, всем тем, что для вас не чуждо. И можно говорить о том, что многие из вас попытаются что-то уберечь, что-то попридержать возле себя. И ни в коем случае вы не захотите расстаться с тем, что для вас имеет какое-то очень важное значение в жизни. Ну и можно смело говорить о том, что до конца ноября вас могут ожидать какие-то очень жесткие противостояния с партнерами, Желание отстоять свою точку зрения, желание настоять на своем с целью уберечь и сохранить то, что было нажито вами непосильным трудом, будь то финансы или будь то какие-либо важные для вас отношения. Также можно говорить о том, что в течение данного периода вы будете полны уверенности в себе, решимости, вы будете считать, что вам никакие трудности нипочем. по чем и все что вы задумали у вас все обязательно должно получиться и даже если где-то в глубине своей души вы находитесь ну знаете в какой-то темноте и непонимании, помогут ли ваши действия удержать осуществить задуманное, но тем не менее вы внешне все равно будете стараться этого добиться. Если говорить о сфере финансов, о карьере, о работе, что для вас очень важно и имеет большое значение, то здесь для вас будет, будут все двери открыты. Это, наверное, для вас будет самая удачная сфера. Деньги будут идти, будут приходить новые предложения, у вас будут новые соглашения, новые договоренности, какие-то новые дела, к которым вы будете приступать, над которыми вы будете работать. Будет достаточно... Много предложений, из которых вы даже будете выбирать, чем вам заниматься, а чем нет, а может быть что-то отложить на потом. Для тех, кто хочет поменять место работы или может быть получить новую должность, то здесь у вас в первом в первой декаде возможно получение этих новых предложений. Ну, выбор будет за вами. Для тех, кто не хочет ничего менять, то вас на в вашей трудовой деятельности в принципе ничего поменяться не должно единственное что может быть очень много поездок много передвижений, необходимости что-то решать договариваться но те кто захотят как-то ну, укрепиться на том месте которое у вас есть здесь и сейчас то у вас все будет очень хорошо получаться удачи будет на вашей стороне и вы можете только лишь смело нарабатывать себе баллы. Строить фундамент на будущее. Но, здесь есть такое но, что это актуально для тех, кто, ну, у кого деятельность связана с отечественными, с отечественными партнерами. Для тех, у кого деятельность связана с иностранными инвестициями и зарубежными партнерами, тут у вас воз, возможны некоторые форс-мажорные изменения, когда нужно будет что-то подкорректировать и что-то нужно будет менять. В общем-то, бизнес может пойти не, не, ну, не в том направлении, в каком бы вам хотелось. Но по аспектам, которые будут уже идти по э, вашей сфере, касающихся дальних поездок и контактов с иностранными партнерами. С 8 числа, где-то с 8 по 12, у вас будет шанс ну, как-то повернуть э, дело в свою сторону. Будут очень удачные возможности для того, чтобы заключить договора получить необходимые суммы денег или положенные вам суммы денег в общем то если вы хотите использовать этот период использовать для себя то можете смело смело действовать также учитывая что меркурий переходит в зону чужих ресурсов чужих денег денег партнеров в стрелец с 1 декабря то вы можете смело смело начинают строить или продолжают строить бизнес на ресурсах ваших партнеров. Есть шанс получить кредиты и необходимые ресурсы. Если говорить о личной сфере, взаимоотношений, любви, доме, семье, то смотрим, что же у вас здесь будет происходить. Ну, смотрите, с 3 числа Венера начнет образовывать благоприятный аспект. К Нептуну, который у вас находится в зоне дружбы. От партнерство и к зоне дружбы. То есть, если в вашем окружении есть люди, которым вы испытываете нежные чувства, но на данный момент, может быть, между вами не все очень хорошо складывается, то этот аспект поможет вам примириться и найти какую-то золотую середину в ваших взаимоотношениях. Также этот аспект говорит о том, что вы можете познакомиться, с кем-то из вашего дружеского окружения или же человек, которого вы считали своим другом, может впоследствии стать для вас вашим очень близким и любимым человеком. В особенности этот аспект касается мужчин и если их ну, женщина относится к водным стихиям скорпион, рак или рыбы. Здесь у вас может произойти трансформация во взаимоотношениях и Переход отношений на новый уровень. Ну, или же из дружеских они перейдут уже в любовную тематику. Для женщин. Ну, некий мужчина издалека может примчаться к вам. Или можете получить от него сообщение. Но ну, в любом случае знакомство вам вполне может быть. Идет, идет, бежит навстречу такой мужчина Единственный момент, что знаете в нем, Есть в нем некоторая хитринка Поэтому будьте осторожны По взаимоотношениям дома в семье Здесь у вас в принципе все под контролем Все очень активно Совместные планы, совместные действия Единственное, в чем могут быть разногласия Так это э, Относительно того, куда направить своих детей, или, может быть, сложности во взаимоотношениями со своими детьми, кто проживает вместе с детьми, сложности в воспитании, сложности, может быть, в образовании. Ну вот не, некоторые разногласия, споры э, могут вот, немножко подтачивать ваши взаимоотношения с вашим партнером, поскольку вы можете иметь разные взгляды по поводу воспитания ваших общих детей. Что может вас еще немножко расстроить, так это, наверное, дружеское окружение, дружеская сфера, поскольку, может быть, друзья будут на вас обижаться, что вы мало уделяете внимания. Ну, что подделать, такой период. Очень много работы, очень много личных дел. Ну, а теперь посмотрим дальше. Основное, наверное, самое главное событие данного периода это новолуние и солнечное затмение, полное солнечное затмение, которое произойдет в знаке зодиака «Стрелец». Поскольку стрелец для вас связан со сферой чужих денег, чужих ресурсов, то, возможно, в данной сфере произойдут какие-либо трансформации и перемены. Также эта зона касается... Стрелец у вас связан с зоной секса и э, опасных каких-либо ситуаций в жизни. Очень важно накануне этого этой даты... И не конфликтовать ни с кем, отложить какие-либо длительные поездки, путешествия и не делать никаких крупных вложений. Лучше подумать, переосмыслить что-то в данных сферах своей жизни и может быть что-то старое отпустить и начать строить новые планы на будущее. Также очень важно понять, что если что-то у вас в этом периоде будет получаться не так, как вам бы этого хотелось, не грустите. Все равно то, что будет, то, что произойдет, это будет только к лучшему. И совет для тельцов от Оракула. «В настоящее время вам сопутствует удача, но не будьте слишком самонадеяны. Ситуация скоро изменится. Действуйте обдуманно и предусмотрительно. Не увлекайтесь любовными авантюрами. Со стороны вы производите впечатление баловня судьбы, и поэтому вполне возможно, что окружающие истолковывают ваши поступки превратно. Но ну, не тревожьтесь». В ближайшем будущем все станет на свои места. Желания ваши сейчас не исполнится. Будьте экономны. Удачи вам!